Добрый день! Вы смотрите канал форума Свободной России в студии Дмитрий Семенов. Не упускаем мы по-прежнему из нашего внимания события, происходящие в Беларуси, благо их хватает в последние дни, и сегодня также будем обсуждать а, все, что там произошло за последнюю неделю вместе с нашим гостем, политик, общественный деятель и экс-кандидат в президенты Беларуси Андрей Саников. Андрей Олегович, здравствуйте! Добрый день! Ну давайте мы с вами не говорили еще о ситуации с самолетом, вернемся к этой самой истории, которая произошла неделю назад, в прошлое воскресенье, когда террористическим образом фактически был захвачен гражданский борт. На ваш взгляд, станет ли это событие для Лукашенко таким черным лебедем? Вот есть такая теория черных лебедей, некоторые политологи активно про нее говорят. Вот станет ли это черным лебедем для Лукашенко? Я думаю, что это не один черный лебедь уже, и будут еще, да, конечно, этот, э, а вот, это происшествие, мягко скажем, как, безусловно, относится к этому ряду. И судя по реакции демократического мира, э, они восприняли это весьма серьезно, и реакция-то отличается от того, что говорила. Раньше немножко обидно для нас, наверное, да, когда бьют, убивают, пытают белорусов. В общем-то реакция в основном осуждение серьезных заявлений без введения серьезных мер. А когда угрожают жителям Европы и Соединенных Штатов, то тогда следует более серьезная реакция. Но это хорошо. В любом случае это хорошо, что наши друзья, наши живущие в демократическом мире осознали опасность режима Лукашенко. А вот сам сценарий этой спецоперации, да, вот эти вот сообщения о минировании бомбы, история с Хамас и прочие составляющие всего этого, на ваш взгляд, кем все это писалось? Лично Лукашенко диктовал своим чиновникам, например, да, письмо от Хамас, которое нужно обязательно закончить фразой ⁇ Аллаху Акбар ⁇ Да, нет, там сейчас достаточно писателей и... И постановщиков, и режиссеров, да, потому что он живет в страхе. Боится он, наверное, больше всего опасности, которая может из его ближнего окружения исходить. И в, это, в то же время это создает ситуацию конкуренции вот этого ближнего окружения, за внимание, да и что скрывать? За ресурсы, да, потому что ресурсов все меньше, значит будет получать деньги тот, кто будет лучше охранять. Лучше охранять будет тот, кто придумает э, самую серьезную опасность для Лукашенко и исполнит какую-то прихоть его. Да, вот кто-то, значит, подсуетился и сказал, а давай-ка мы сейчас переведем стрелки с того, что происходит в Беларуси, тот беспредел полный, да, то есть э, я говорю о закрытии медиа и арестах, продолжающихся арестах, беспредельщине, но и о трагедии, это смерть Витольда Ашурка в колонии. Даже не смерть, это убийство. Мы видели это. и вот Чтобы прикрыть, как-то повесить завесу над этим беспределом, вот решили немножко интернационализировать действия Лукашенко. Ну и получилось, как получилось. Они по-другому не умеют. Потому что это же генезис откуда идет? От крыс в водопроводе, от железных прутьев и Коктейли Молотова на площади в 2010 году, чего, естественно, ничего не было. Вот они такие сочинители, да, бездарные, абсолютно тупые, но опасные, крайне опасные. Посол США в Беларуси Джули Фишер сегодня заявил, что Запад должен ответить Лукашенко тем языком, который он способен понять. А на ваш взгляд, каков этот язык, который Лукашенко способен понять? Только язык силы, язык санкций, да, потому что очень много разговоров о санкциях, но их нет. Потому что я уже который раз объясняю, что так называемые точечные санкции, вот, наверное, стоит пояснять каждый раз, это санкции против отдельных лиц. Да? То есть это ограничение выездов в Европу в основном, которое их мало волнует. Поэтому список, он важен, потому что в Беларуси нет правосудия, и если это осуждено, осуждается на международном уровне, значит, они называют виновных в преступлениях по именам. Это важно. Но на ситуацию это не влияет, потому что они там а, между собой похихикивают и говорят, эти слабаки сейчас чуть-чуть вот, а, времени пройдет, они опять их снимут и поедем, и куда захотим. Так и было каждый раз. Каждый раз был этот маятник. В то время как экономические санкции, когда они вводятся, сразу же получаются результаты. И прежде всего достигается цель, по которой следует вводить и ужесточать экономические санкции. Это освобождение всех людей, которые сидят по политическим мотивам. А их, я напомню, более трех тысяч. Не несколько сотен, как утверждают правозащитники, а более трех тысяч. Потому что именно эту цифру называют МВД людей, которые проходят по уголовным делам, по политическим мотивам. Я не упрекаю правозащитников, они работают, список пополняют. но Просто я Хотел бы обратить внимание, что когда звучит требование об освобождении политзаключенных, это требование касается тысяч людей, которые находятся в тюрьмах. Да, вот как раз о реакции Запада, да, которая пока на сегодняшний день, судя по всему, недостаточная, но сейчас вот в связи с историей с самолетом начали снова активно обсуждать четвертый пакет и пятый пакет санкций и заговорили о том, что могут ввести санкции на экспорт белорусских удобрений да, и э, газа. Насколько это сильно ударит, если это будет введено по режиму Лукашенко? Это, это как раз ударит по о, подпитке режима Лукашенко. Надо понимать, что это... Ударит, по, прежде всего, по его способности платить карателям. Да? Вот об этом надо помнить. Не стоит говорить, что это каким-то образом э, скажется на благосостоянии людей, на экономике Беларуси. На экономике Беларуси сказывается вот этот вот режим. Он ее разрушил и продолжает разрушать. Соответственно, разрушаются не просто благосостояние людей, а их жизнь. Поэтому скажется на способности Лукашенко содержать карательный аппарат. Да, пускай он э, сейчас э, в общем-то, делает вид, что он что-то контролирует, экономику он не контролирует. Поэтому чем быстрее произойдет его смещение с должности, э, которую он сейчас незаконно занимает, тем быстрее Беларусь вернется к нормальной жизни. А это сделать можно будет очень быстро. Поэтому все вот эти санкции, они должны вводиться. И тут не важно... Да, они должны, в общем-то, быть, э, преследовать цель и действительно отрезать от финансирования э, Лукашенко и его режим. Потому что, ну, мы все знаем, что все контролируется через банки, да, вот пока еще Лукашенко. И поэтому когда начинают э, западные финансовые институты говорить, что мы даем на развитие частного или среднего там, частного мелкого или среднего предпринимательства, это конечно такая очень э, странное э, оправдание, потому что все идет все равно через карманные кошельки лукашенко. У меня вот в субботнем эфире была в гостях депутат Европарламента от Литвы Расы Юкнявични, которая, я помню прекрасно, что до истории с самолетом она всегда подчеркивала и говорила, что санкции необходимо вводить так, чтобы от них не страдал простой народ. Сейчас уже ситуация такая, что так или иначе, простой народ Беларуси от этих санкций страдает, хотя бы история с этим запретом авиасообщения. А вот вы лично какой позиции придерживаетесь в плане санкций? Нужно, чтобы страдал простой народ или нет? Я считаю, что это очень лицемерная, циничная такая отговорка, которым пользуются отбеливатели живы. Я не имею в виду расовик наличия, потому что она как раз известна действительно приверженностью демократии, прав человека, поддержки демократических сил, и это большой наш друг, да, это действительно так. Но просто мантра звучит от отбеливателя режима внутри Беларуси, вне Беларуси. Это ерунда полная, потому что, знаете, вот если бы ввели санкции в 2011 году серьезные, а не просто точечные, персональные, то уже не было бы этого режима. Потому что я, например, когда был в тюрьме, я был против того, чтобы нами торговали. Да? И против был Николай Статкевич, я знаю. Он об этом заявлял а, публично и неоднократно. Николай сейчас опять в тюрьме. Вот. И почему мы были против? Потому что не в этом была цель, чтобы освободили нас, не, не, невинно осужденных, невинно брошенных в тюрьмы. А в том, чтобы начать другие процессы в Беларуси, которые тогда были возможны в 2011 году. Даже после нашей посадки. Потому что там... В общем-то, были э, такие сигналы приходили, что можно разговаривать. Кстати, и мы были настроены на эволюционные какие-то разговоры. Но вот этого ничего не происходило. И давайте сейчас посмотрим на э, сухой остаток. Ну вот, давайте повторять эту мантру, что это повредит народу Беларуси. А народ Беларуси уже 27 лет живет в нечеловеческих условиях. А сейчас он живет в концлагере практически. Что касается авиасообщения... Вот я не призывался к прекращению и к закрытию воздушного пространства на территории Беларуси. Это сделал Лукашенко. Я, наверное, не стал бы призывать к этому. Но это сделал Лукашенко, и он дальше будет... Вот мы начали говорить о черных лебедях. Да, он и дальше будет делать то, что будет вредить народу. То есть, это самая серьезная опасность для народа Беларуси. И еще раз подчеркну, для... Это угроза для международной безопасности, что сейчас говорят и западные политики. А вот возвращаясь да, вновь к этой спецоперации с самолетом, тут... Различные косвенные факты такие возникали, из которых многие делают выводы, что, возможно, эта операция готовилась по отношению к Светлане Тихановской. Ну, там, что и она сама неделя ранее летела этим рейсом, и что вот этот вот электронный ящик, с которого пришло письмо, да, было создано как раз в те дни, когда она летела. Как вам кажется, ну, стоит ли такую версию вообще рассматривать? Я не знаю, у меня нет никаких фактов, но... Абсолютно не могу здесь ничего комментировать, потому что не располагая ни информацией, ни фактами. А вот то, что э, в общем-то сделали с посадкой самолета тут не важно, кто был на борту, а важно то, что э, угрожали нет, важно, конечно, людей жалко, и мы требуем освобождения и Романа, и Софии, но важно то, что угрожали гражданам демократический государств, поэтому такая реакция. А еще этот вот э, наглое такой, наглое такие действия Лукашенко, они действительно подчеркнули, что он готов действовать и экстретириально, то, о чем они грозили, Крапинков грозил, например, достать всех, кто находится за границей, но и в отношении граждан других государств на территории Беларуси. Э, вот это, мне кажется, э, очень серьезно обнажил он суть своего, в общем-то, нам давно известного режима, но для тех, кто говорит о том, что нельзя обижать Лукашенко, чтобы не пострадал народ Беларуси. Освобождение Романа и Софии требует вообще, судя по всему, весь мир. Кроме России, хотя Софья Сапега как раз таки является гражданкой России. На ваш взгляд, вот такая вот вялая реакция со стороны России по отношению к своей гражданке. Можете ли свидетельствовать о том, что эта спецоперация готовилась в сотрудничестве или под кураторством российского ФСБ? Ну, я не думаю. Безусловно, поскольку нет посольства Беларуси, там... Или есть, я, я, честно говоря, не знаю Но я, я думаю, что информированность была какая-то двусторонняя Не думаю, что э, была одобрена именно такая операция Потому что это Россия в общем-то, ну, не нужно, на мой взгляд Не знаю, давайте подождем расследование Потому что я считаю, что расследование займутся всерьез и предоставят все факты А что касается, ну, как Россия может заниматься освобождением Сапеги? Они ж помнят свои обиды который нанес великий канц... канцлер великого князя Литовского. Так что с такой фамилией вот они, наверное, прежде всего видят фамилию, а не то, что она гражданка России. А вот это все произошедшее в плане самолета и международной реакции, последовавшей за этим, который фактически Беларусь сейчас ставит уже такую стопроцентную изоляцию. Приближает ли это интеграцию России и Беларуси или поглощение Беларуси России? Вот недавно встреча опять Путина и Лукашенко это, прошла. Это еще один аргумент, такой тоже тухлый очень. Да, вот давайте не будем. Я уже тоже слышу его 27 лет. 26 будем, точнее. А давайте не будем давить на, на Лукашенко, потому что это позволит Путину поглотить. Никто не сделал больше для привязки э, Беларуси к России, чем Лукашенко. Никто не сделал больше для ущерба независимости и суверенитета Беларуси, чем Лукашенко. А я не вижу никаких э, возможностей для каких-то хоть как-то оправданных сценариев поглощения Беларуси, хоть как-то оправданных, я имею в виду, ну хоть как-то там какую-то э, подлицовочку э, юридическую, чтобы подложили, ну их просто нет, никто не будет признавать, будут более жесткие санкции, если это будет происходить. Да и потом, я думаю, что эти слухи, они как подбрасывались КГБ, так и подбрасываются, да, через вот э, разные каналы, включая подельников Лукашенко, таких как Макей, Вот. А они подбрасываются для того, чтобы все-таки попытаться опять организовать переговоры с Западом. Для, с одной простой целью – получить деньги. Вот и все. Но это уже не получится. Просто-напросто. Лукашенко уже настолько токсичен, что сегодня... Но очень сложно будет объяснить даже, не знаю, ястребам в России, которых а, а, большинство, да, почему нужно пойти на какие-то сценарии поглощения Беларуси в обстановке, когда они зарылись во многие конфликты, не зная оттуда выхода и не, не видя этого выхода. И в общем-то санкции по России тоже бьют достаточно жестко. А тут еще вот этот вот случай с самолетом, который возобновил критику решения Байдена по Северному потоку-2, что абсолютно креплю не нужно было. Они вроде уже договорились. Короче, я хотел бы, чтобы вот, э, смотрели на, на Беларусь как на кризисную ситуацию, которая может дать положительный и, э, уст, который, выход, который устроит всех, прежде всего белорусов. А ну, возникает у вас а, порой ощущение во взаимоотношениях а, Путина и Лукашенко, по крайней мере, по той информации, которую мы видим и имеем, что Путин несколько порой заискивает перед Лукашенко? И кажется, что Лукашенко во всей, во всей этой истории как бы руководит, что ли, я не знаю, России Или такой флагман да, всего происходящего? Не, я, я наоборот. Вчера увидел, что Лукашенко вообще... там. Прижимался к Путину с таким щенячьим повизгиванием. Я вообще такого никогда не видел на встречах политиков. Нет. Путин демонстрирует какую то Ну, В принципе, я не очень люблю рассуждать на тему отношений, которые не имеют ничего общего с межгосударственными отношениями, а имеют характер весьма специфический. Но видно, что... Кремль где-то, если вспомните и Мишустина, э, которого показывали, который вынужден был выслушивать сначала ложь про Ника Майка, потом ложь про э, заговор с целью убийства Лукашенко, который заговорщиков поймали в Москве. Сейчас ложь, он ведь был э, в, первым в Минске, а потом Лукашенко полетел в Сочи. Сейчас ложь про Райан вот у такое ощущение, что здесь Путин с таким же интересом выслушивает вот все вот эти анекдотические объяснения и ложь. Прекрасно понимаю. Да? Ну, я надеюсь, что прекрасно понимаю, потому что все-таки информацией он владеет о том, что происходило на самом деле. И когда они пытаются отмазывать Лукашенко, они полностью владеют информацией, тоже делают это таким образом, что что, в общем-то, и не поймешь. Либо они поддерживают, либо они открыто издеваются уже над Лукашенко. Да? Вот особенно последняя встреча в Сочи. Мне показалось, что это очень похоже на издевательство и на смешки. Нет, никоим образом а, Лукашенко... Ну, посмотрите на, даже на Боди language. Это абсолютно все понятно. Власти Литвы и Польши в воскресенье заявили о том, что режим Лукашенко стал настолько непредсказуем, что, возможно, он грозит безопасности да, и белорусских, которые проживают на территории их страны, поэтому попросили людей, которые имеют здесь убежище политическое или по другим причинам уехавшие, как можно меньше выкладывать информацию в социальных сетях и быть гораздо более бдительными. На ваш взгляд, способен ли режим Лукашенко пойти на устранение тех людей, в которых он для себя видит опасность за пределами Беларуси? Ну, как видно, что способен, поэтому сейчас нагрузка ложится на спецслужбы европейских государств, и не только европейских. Да, они должны понимать, что сегодня а, там действительно уже а, красные линии пересечены, и будут попытки, наверное, поэтому я и говорю, что Посмотрите, сошлись интересы всех, как можно скорее освободиться от Лукашенко в Беларуси и провести справедливые выборы. Это и есть решение. Да? И Лукашенко каждым своим действием, каждым своим черным лебедем подсказывает, надо делать быстрее это. Да? Надо делать быстрее, я все более непредсказуем. Поэтому то, что в Польше и в Литве отметили, вот это... Возрастание этой непредсказуемости, я думаю, они как раз и иными словами сказали, надо что-то делать в ближайшее время, не тянуть резину. А как вам кажется, стоит ли ждать, это, наверное, последний вопрос, который я вам задам, стоит ли ждать активизации уличного протеста в связи вот с последними как раз-таки событиями, если мы опять же рассматриваем, да, что история с самолетом может стать таким черным лебедем для Лукашенко, так вот может ли она стать черным лебедем не только в плане международной реакции, а в плане внутренних событий? Я думаю, да, конечно, потому что мы, я хочу еще раз назвать три главных элементов, которые будут способствовать э, у, изменению ситуации в Беларуси, это, это протесты, забастовки и международные санкции. Вот я думаю, когда постепенно будь, мы будем приходить к, серы, к синергии всех трех этих элементов, и, в общем-то, я думаю, что, во-первых, надо отметить и поклониться тем людям, которые выходят на протесты каждый день, они не прекращались. Да, конечно, масштабы... Не те, которые мы видели в прошлом году. Кто-то из оппозиции, так называемый работал на снижение этой активности. Но люди выходят и люди держат флаг наш. Это очень важно, что червоно белый флаг, он постоянно присутствует на протестах. И это происходит каждый день и по всей Беларуси, не только в Минске. Я думаю, что стоит ожидать активизации. Я думаю, что стоит просто по естественным причинам. Ожидать забастовок, потому что ситуация у рабочих не улучшается, а ухудшается. Они вынуждены будут бороться как за политические, так и за экономические права. Ну и я надеюсь, что будут экономические санкции, которые покажут отношение а, демократического мира к нашей ситуации. Что тоже является, в общем-то, достаточно таким серьезным фактором, который вдохновляет людей на действие. Политик, общественные деятели, экс-кандидат в президенты Беларуси Андрей Санников был сегодня гостем канала Форума Свободной России. Андрей Олегович, спасибо большое. Спасибо, всего доброго. Ну а наш выпуск на этом подошел к концу. Я Дмитрий Семенов, прощаюсь с вами до вторника.